Всем привет! В сегодняшнем видео буду делать э, бесперебойное питание от 12 вольт э, на 220 из старенького бесперебойника. То есть, как таковое, он уже, в принципе, готов. Ну, ничего, в принципе, переделывать не нужно. У него уже все есть. Э, для чего нам понадобится... Э, Нам понадобится снять крышку, предварительно открутив 4 болта, отцепить провода питания от батареи штатной. Штатная батарея перестала работать, поэтому будем подключать данные провода. 12 вольтам от батареи питания автомобиля. Сейчас зачищу провода, подцеплю к ней крокодильчики. Вот. Ну и в принципе, бесперебойник уже практически будет готов. Дальше покажу, что будет. Итак, при помощи плоскогубцев Снял клеммы с проводов. Вот. Провода теперь у нас без клем. Выглядит вот так. Сейчас буду подматывать крокодилы. Так, при помощи шуруповерта высоверлил два отверстия в корпусе и вывел туда провода. Прикрутил провода. Заизолировал черной изолентой. Помните, что изоленты много не бывает. Для этого берем, получается, штекер от бесперебойного питания. Смотрим сторона, которая подходит в гнездо. Вот, то есть вот так вот. Отрезаем провода, сколько нам нужно будет. И на второй конец приделываем розетку в зависимости от ваших нужд можно выбрать 1 э, розетку двойную тройную и так далее то есть я для себя вот выбрал двойную розетку э, получается подцепил провода фаза 0 и заземление сейчас соберу все это в кучу и установлю на бесперебойник вот произвел установку розетки на корпус, лишний провод подмотал изолентой и сейчас будем подключать, все, бесперебойник у нас готов, давайте тестировать. И изначально для теста попробуем болгарку с мощностью 720 ватт. Бесперебойник у нас вроде бы должен поддерживать 700 ватт. <coughs> Болгарка немножко больше. Так, Первый так. запуск производим от солнечной батареи. То есть вот батареи, которые я собирал. Подключаем плюс-минус. И нажимаем кнопку. Мы слышим, бесперебойник запустился. Отлично. Все работает. Я взял, получается, зарядное устройство от шуруповерта DeWalt. Вилку. Втыкаем в розетку. Вот. Видим, Пошла зарядка. Соответственно, можно где-то в местах, где отсутствует электрическая сеть, можно заряжать. В частности, допустим, шуруповерт. Либо другие маломощные предметы. Ну и вот, как я обещал, сейчас будем пробовать болгарку. Вот он провод. Подключил в розетку и пытаемся включить Фух. заработало, но выключилась, интересно. Из-за чего это может быть? Может быть из-за плохого контакта. Так, еще раз пробуем. Ну, скорее всего, из-за защиты отключается. Но все видим, что болгарка работаем. То есть... Данный агрегат имеет место быть. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось. Подписывайтесь. Всем пока.